хакера так вот это я что-то не видел <смех> так день первый На какую клавишу она открывается? Только на эту, да? Еще включаем год мод. Спэд. Мы ставим на какую-нибудь большую. Так что у нас тут еще есть. Ну вот дед. Так, где сама Гренни? Опа. Так. Объект какой-то у нас есть. Гренни Сеттингс. Стоп, Гренни. Так, интересно, она у нас встанет? А ну да, встанет, деда. А бабки Куда? Чё, дед уже, уже жил? Так, что у нас тут еще есть? От киберхакера у нас. Спрайп. Наверное, я на него подпишусь потом. Обязательно. Фугу. Ой. Так, дальше объект у нас. Что у нас есть? МАП, объект, Перти. Так. Панабаг. Сал. Это что наш рост? Ха! Ничего себе. Ой. Ой. Нет, я лучше поставлю на маленький. Боже! Что случилось? Я еще низкий, да? Май-май, это ж как? Ой, я ты сейчас. Это как так стоп, чу. у нас есть меню объект, партия объект Бэби секси Давайте сгоняем к малышу. Так, малыш, здравствуй. Так, краки. У нас работает краки. Ха! Но ну, там появилось. Ну, на 30 секунд. Что это такое? Кракена, скорее всего, убить нельзя. Ну или можно. Парти бэк. Ой. Ой-ой-ой. Ега. -ой -ой. А я понял, как нам пробежать. Э -э -э! Ой! Так, чтобы мы можем... А почему дед-то сдох опять? У меня скорость пропадает. Ой! А бабка-то стоит. Бабка, давай иди, иди, я тебя отпуска. Боже, что с тобой? Грейни тебе, а ну все, с тобой все нормально. Ты чего уже, нажралась где-то? Ну понятно. Наверное, какого-то алкаша поймала и сожрала его, понятно. А вот куда она пропала? А да ты так, так пон. Их здесь двое, а вот мы их можем убить? А, пошел ты нахрен! Да подожди ты, подожди ты, да я... Что это да, господи? Снимем сюда секси бэй и... ой господи. Так, значит, моется. Ну, что я сейчас делаю? Второе, почему их здесь двое? Боже, мне еще залагало всего это. А, -а, а Да боже! А как ты сюда прошел? Бабку, привет! Отстань! Я же тебя подорвал! А-а-а, я! А ты за а и подожди я а убил? да пошел ты нахрен говно мелкая так я могу прям по кракину ходить ой у меня Проблемы. Глаз, ладно. Не молодец. Скриншот, скриншот, скриншот. Да, господи, он меня... Всё, ну, вс ⁇ ну вс ⁇ Малыш, ты сам напросился. А ты-то что не сдох? Ты-то должен умереть. Ты должен умереть в любом случае. Да БОЖЕ! Ты меня задолбал! Не дает нормально функции использовать. Кстати, он, наверное, со второго этажа упал прямо сюда. Да где-то, господи. И ладно, я сделаю просто вот так. Ха, бот. Дед. Боже. Дед, да уйди ты, ты мне мешаешь. Я тебя сейчас убью. Ха. А где Гренни? грани боже а что с полом я буду все тут просматривать может тут как нибудь пол смогу установить Давайте попробуем пройти с... с киберхакером, Ну скорее всего, так мы и не сможем пройти. Что-то пола-то нету. Да. нас заспавнил этих дебилов. И всего мне нужно отключить годмод. А, ну да, я пробежать-то не смог. Падает что-то. Так спят. Дай на большой. Да, посе равно у нас не починилось. Бабка, иди в далекий путь. Деда, здорово. О, без зубой. Гоже, это что такое? Заодно я тут могу перерезать. Я не могу нормальные настройки найти. Объект, ну это все, что тут есть, уже тут мод есть. Скорее всего понял, как проходить. Ой, я вижу вранч. Я вижу раньше. А, вот, я понял. Я понял, как я буду проходить. А, не <ганевал> Все, <ганевал> давайте перезайдем. Я как понимаю, вещи этот нельзя спавнить да? Пропускаем. <свист> <свист> <свист> <свист> Так, ну, спят, мы стараться на большой, или у меня он и так стоит. Кстати, вот такой нам мне пойдет. Стоп, а со вторым этажом-то хоть все нормально? Или все нормально? Давайте их. И реально попробуем закрыть. Вот умная. <laughs> Давай, глянь, сюда иди. Теперь. вот так и вот так бесцепно опа интересно откроет она Открыть реально не сможет. Кто стоит на месте. Не, она не может открыть. Что, открыла, что ли? А, ну да, вот. Да это нам фору дает. Это, короче, реальный спидран. Врач нам не нужен. Подлоки его. Подлоки берем. Ой, бляха, ты меня напугала, тварь. Я обосрался. это нахер. Если бы да так было, то бы у меня уже смерти так. пошел ты нахер. нельзя забрать Это тупые так а почему у меня скорость пропадает а свигали хакер разочаровываешь разочаровываешь а, -а, а пошел нахер Ага. Китаец Китайский... какой. Ай, Да пошла ты нахуй. Сравно равно от них обороняться буду. Мне это не нравится. Две минуты. Где да. я ага, пошел нахер так я помню весь спавн этот потому что я уже проходил на телефоне что я весь спавн помню так сейчас пойдем за крутилкой Вдруг она лежит тут. Ага. У меня просто бешеная скорость. Дальше я пойду заберу... В японке сами знаете для чего он мне нужен. Так просто. Для экстрима Хочу взять межган. <таспортизр> Господи, так никогда так не получается. Говорит, межган. А, шог... шохган называется. Да тупой ты скорость. Да, давайте попробуем. Да боже, я просрал. Я просрал целый патрон. Так, где Гренни, где бабка? Ой. Где Гренни, где, где дед? Фаган. Вы мне нужны, вы где? Где вы? Давайте сейчас просто так для, для конца мы их убьем. Доробошом. Сколебала раз. Какой плохое сына своего твоего умнотва. Так, дальше, дальше, дальше, дальше. Где дед, где дед? Дед дед. Это прям бешеную скорость поставим. вообще. Ты ч? Дорс? Путеводный свет? Так теперь сбегаем по быря. Давайте кинем тут наш Şu Ну, короче, сцену нам не дождаться, она вроде что-то залагала. Ладно, всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, что я скачал дополнение, я могу скачать какие-то новые дополнения. Так что спасибо за просмотр, всем пока. Пока.